Всем добрый день! 26 мая. Холодина Дожди плюс 10 неделю назад в последнем ролике я, наверное, жестоко погорячился, прогнозируя цветение акации ее вообще не будет в этом году вместо ожидаемой качки пчеловоды сейчас получили дефицит кормов причем серьезный какое спасение в сложившейся ситуации вот у меня вся пасека практически в безрасплодной ситуации Основные семьи обгуливают маток, в крайнем случае планируя обгуливать, если погода даст. Бывает такое, что старые матки возвращал назад при таких вот аномалиях. Единственное, где в штатном режиме работают матки, это в отводках. Основная масса семей основных на пасеке находится в безрасплодном состоянии либо по обгулу маток или же с изолированными матками. И та, и другая ситуация создает безрасплодный период. Вариант беспроигрышный. В каком плане? Если бы был медосбор с первых медоносцев весенних, ну, в частности, это в нашем регионе Белая Акация, значит бы в отсутствие расплода получили бы пчеловоды при таком безрасплодном состоянии максимум товара. Но если получилось, вернее, не состоялся медосбор, Значит, безрасплодный период тоже сработает в плюс в плане того, что мы сэкономили корма. Нет открытого расплода, и запасы кормов были сохранены. Единственное, кого я сейчас подкармливаю, это отводки, потому что матки сеют. Основная масса семей основных работает в напряг по, по маточному молочку как получается а отводки со старыми матками должны давать непрививочный материал так что вот так мы попали на неприятность были ситуации в практике моей в начале 2000-х до середины лета Ушли все запасы и подкормок, и кормов. Запасы меда кормили до пол лета пасеки. Так что эти экстримы нам знакомы. Ну и как положительный акцент хочу сделать именно на безрасплодном периоде, изоляции маток очень часто пчеловоды могли наблюдать когда маток плодных нет в семье сохраняется и корма углеводные и запас пыльцы тоже увеличивается и затем когда матки обгуливаются это хороший такой фундамент и старт для высокой активности ну и немаловажный еще момент положительный в этом безрасплодном периоде – профилактика всех болезней расплода. Потому что сейчас, не дай бог, допустить голод при активности маток в этот безяточный период, а он фактически тянется сначала садов. Ни сады не дали, отсвел боярышник по холодам, черноклен – по холодам, сейчас акация, вообще ее, мало того, что ее нет, и погода, и даже если бы была акация, погода бы не дала выделению, а раз нет кормов, при, таком, при такой активности в яйцекладке и развитии, значит, это чревато болезнями расплода.